Мо... Подождите, мотор. Пацаны, я хочу хавать, погнали в KFC. Да там говно воняет. Тогда давай шармаху. Там дорого. Я, конечно, могу предложить, у меня мама уехала. Мы можем скинуться по 100 рублей и купить основу О, для Эй, пузыки, погнали! Вот мы и пришли к своей цели А тут можно искать вообще? Да какая разница чего Вот это коржик Цены я нашел. Это дорого очень. Но... Пойдет, берет. Последняя, да? да? У меня справка. Мы сейчас скидываемся по 100 рублей, да? А, а ты? зачем так долго да, замерз? Не знаю. Так я думал, А, блин. С О, вы можете открыть? В вот да. нет. А, а я? К этому мама только одного пускает. Так она за уехала. Ну и что? Все, сейчас мы находимся у меня дома и сегодня мы будем готовить романтическую пиццу с моими друзьями, поскольку сегодня к нам обещали зайти тёлки, ну хотя бы одна, ну хотя бы живая, ну поэтому мы будем готовить романтическую Ты дурак, это это мамин не ешь, это мамин не ешь, ты дурак. Она уехала. Ну и что? Так, все, я сейчас буду водить маме. Мама сказала, чтобы ты уходил. В смысле? Ещё? Сейчас доем и пойду. Ты козел. <плёв> ну быстрее, а, ну заупал. <плёв> ты бесишь. Ну давай быстрее, а, ну бесит. Ну давай, вс, вс. Пока. Пойдем, ты пригодишься. О. Давай там, раздевайся. там это, Что -то... У тебя тут что-то говном воняет. Теперь можно приступать к готовке. Это мой друг Витя. Он сегодня не будет помогать готовить. Ну так, начнем. Для начала нам нужно достать коржик, который мы купили. Он у нас уже немножко разморозился. У нас сегодня, к счастью, есть три попытки сделать пиццу. Итак, приступим. Нам нужно открыть. Ты умеешь? Не... Да. Ты думаешь, что так? Нет. Я не знаю. Мама как-то открывала. Позвони маме. Сейчас, подожди. Алло, мама. Как открыть? Я не знаю, что это. Пленку. Как снять пленку? А, я знаю. Дай сюда, дай, держать. Я вот всегда умел это делать Так, нам Короче, такой вот у нас коржик есть Вот, смотрите Такой коржик у нас Сейчас мы будем готовить с помощью него пиццу. Для того, чтобы сделать пиццу в домашних условиях Нам понадобится кетчуп Мама так готовила Ой, тут надо Короче, нужно проткнуть То есть Нужно взять вытянутая штука И проткнуть пленку все, теперь кетчуп у нас в нашем распоряжении. Наносим кетчуп на поверхность пиццы. Ой. Кажется, что-то не так. Вот я вчера, когда в туалет ходил, вот такое же было. После нам необходимо помыть руки Видите, мама у меня уехала, поэтому я коллекционирую посуду А есть что попить? <клышко> О, вода! Спасибо! Вкусная! Так, далее нам, наверное, нужно взять ложку И, размазать кетчуп по пицце Чтобы получилось это пицца да все ставим в печь ну, не надо еще в печь а, yes. точно нужно еще раз сюда нарезать огуртов огурцов так у нас есть уже огурцы помидоры не знаю зачем огурцы просто других ингредиентов больше нет первое правило перед тем как готовить пиццу нужно купить ингредиенты я к сожалению этого не сделал Я однажды работал в патио, но это мне приснилось. И кладем его, наверное, сюда. Мне кажется, это будет лучшая пицца. По-моему, достаточно профессионально. Как это делается? Надо резать, да. О, а я фокус вспомнил. Неплохо. Я все правильно делаю? Да. Меня мама также готовит. У получилось пицца О, из О, я как анекдот вспомнил. Сидят немец, русский и казах. Ну, а нет, казах, русский и немец. И они пицца готовить хотят. Забыл, блядь. Ну, в общем, сейчас мы ставим пиццу в микроволновку и посмотрим, что с ней произойдет. Типа, и оставшиеся 10 минут вот это будем снимать ну короче ждали телок или как всегда но мы не расстраиваемся к нам пришел данил это вот ничего не хуже на самом деле сейчас мы будем дегустировать нашу песню я это мне я это есть не буду. Ну, нам же для видео надо что-то наснять. Давай просто выкинем на тарелки пустые, снимем на скайп что-то. Ладно, сейчас только. Ну что с говядиной или с курицей? Ч ⁇ не острый? Ну, давай. Эм. А кипяток есть? Привет! Обращаюсь к тебе, напиши в комментариях, что ты хочешь, чтобы мы приготовили в следующем выпуске, а также пиши, чем ты занимаешься, пока мама не дома. Ну и конечно же ставь лайк, не забудь подписаться, делись этим видео с друзьями, я буду тебе очень признателен. Пока.